так всем привет друзья с вами снова я Альмер короче я скачал новый записывающий хуйню короче сейчас будет демонстрацию я тут немножко повысил FPS до 60 и короче убрал немножко это короче качество видео чтобы память чтобы память не так не сильно жрал вот демонстрация Красота. Туренчики. Пупсик. Короче, походу норм нельзя. Короче, видео это будет э, немножко растянутым, потому что YouTube YouTube так полагает. Вот. Короче, всем пока.